Почему нас до Первой войны никто, кроме Афганистана, не признал, если все было в рамках закона или мы плохо вели тогда внешнюю политику? Афганистан нас не признавал до Первой войны. Афганистан нас признал уже после начала Второй войны только. До Первой войны нас единственные, кто нас признали, это был президент Грузии, который на тот момент находился в изгнании. Он находился у нас. вот Он нас тогда признал до э, Первой войны. Больше никаких признаний не было. Почему не, не было признания? Потому что мир, он так устроен. Э, если вы понимаете, это как бы прецедент. Если мир признает где-то, когда Россия, значит, ну, Россия, тем более Россия, являющаяся э, ядерной державой, она претендует, и там идут какие-то разборки между нами, и мир берет превентивно, что-то там признает, то это открывает дорогу России для ответных мер. А здесь тоже полно таких... Э, Ситуаций э, сепаратистских настроений, там всяких э, споров по границам и так далее. То есть Россия может в ответку это признать. То есть люди э, здесь в западном, вообще в, в цивилизованном мире очень не, не хотят подобного, подобных прецедентов, понимаете. Это Россия может запросто там, Южную Осетию признать, Абхазию. Мир так не поступает. Если бы мир так поступал, они бы уже давно Тайвань признали. Весь этот мир хочет Тайвань признать, весь этот мир, ну в Западной мире, я имею в виду, сотрудничает с Тайванем, поддерживает Тайвань, но официально его не признает. Понимаете? Поэтому у нас они в нашем случае они тоже просто притихли и ждали, что этот вопрос между нами как-то решится. Ну а у нас, как вы видите, он и решился. Салам. Не кажется ли, что в тебе уживаются две противоположные тенденции – национализм и салафизм? Ведь салафизм на практике враг адатам и многовеков... многовековым народным ценностям. Надо определяться, что важнее. Я думаю, у тебя неправильная осведомленность об исламе. В исламе, в салафизме, как ты говоришь… Нет никакой проблемы с адатами, и, и я не знаю такого. Вообще так, таких мусульман, может, есть какие-то течения, которые, как ты говоришь, были бы врагами а, адатам. А, тем адатам, которые не противоречат религии, разумеется. Те, те адаты, которые противоречат, конечно, по ним каких вопросов быть не может. Но ислам, он наоборот поддерживает те адаты, то есть те обычаи народа, который не противоречат, Наоборот, ислам побуждает к тому, чтобы эти обычаи были сохранены и практиковались в народе. И в священных писаниях есть очень много ссылок на обычаи. Как, например, во время бракосочетания нам а, велено а, давать махар да, в соответствии с обычаем. Чьим обычаем? Обычаем того народа, который, а, где происходит бракосочетание. Поэтому у тебя просто неправильные знания, тебя кто-то неправильно осведомил, либо ты, может быть, сам где-то что-то там прочитал и решил, сделал сам какие-то выводы. Но нет, это неправильные выводы. Тумсо, при всем уважении, твои доводы про махар и другие бытовые практики некорректны, ведь основы самосознания народов строятся на сакральных вещах почитания святых народных кодексов священных мест. Может, есть такие народы, как ты говоришь, это, во всяком случае, к нам это не относится. Да и вообще так к мусульманским народам относиться не может. Когда какой-то народ в своей основе принимает ислам, то он покоряется этим священным писанием, и любые противоречия, идущие с священным писанием, они должны быть устранены. Как бы народ эти вещи принимает. Поэтому, да, это может быть происходит не сразу, в каких-то народах мы можем увидеть проявление каких-то там обычаев, традиций, противоречащих исламу, которые еще там они не, не устранили. Это вот недавно, допустим, принявшие. Такие моменты есть. Но а, когда они уверовали, они уже взяли на себя обязанность все это устранить. Поэтому им от этого никуда не деваться. Что касается самого обычая, еще раз говорю, если эта тема интересна, то посмотрите, что об этом говорят ученые. Ислам ни в коем случае не то, что не против обычаев. Наоборот, основа в том, чтобы эти обычаи сохранять, чтобы народы отличались друг от друга. Для чего Аллах ведь говорит, в что Он создал нас народами и племенами, чтобы мы таким образом узнавали друг друга, поддерживали родственные отношения. Поэтому основа в том, что, что языки, обычаи, культура, традиции, чтобы эти вещи, наоборот, сохранялись. В этом смысле это, наоборот, обязанность мусульман, то есть это, ислам налагает на них эту обязанность, сохранять те обычаи и традиции, которые не противоречат религии. А вот почитание святых, и то, о чем ты сказал, это, это уже не обычаи, это, это уже религиозные вещи, они не относятся к обычаям. Обычаи – это, это какие-то там внешние атрибутики народа, там их одежда, это какие-то то, как они, допустим, строили архитектуру, да, как они там у кого-то башни такие, у кого-то дома там, другие, у кого-то землянки, это какие-то а, мероприятия по бракосочетанию там, и так далее, когда, допустим, в каком-то народе принято было, там, скажем, быка а, дарить, где-то было принято золото дарить, понимаете? Вот они как бы вещи, которые отличают. Но а, а те темы, которые касаются святых, там поклонения и прочее, это уже не вопросы а, культуры или традиций. Вчера местные поломали так называемые пограничные столбы и заграждения в так называемой Южной Осетии. С каждым днем напряжение растет, народ никогда не не смирится с сегодняшним положением. Я видел, кстати, это видео, там, а, ну, пацаны, а, грузины ломают вообще если кто не знает там такая ползучая идет оккупация постоянно со стороны россии передвигают вот эту такую так называемую пограничную сетку они ее передвигают передвигают доходит там даже до абсурдного что человек может сегодня лечь спать у него на краю его участка там, ну, по, ну, где огород у него заканчивается у него проходит вот эта вот сетка он ложится спать просыпается а у него уже все огород на территории значит, России находится, ну так называемая Южной Осетии. То есть они перенесли и огород уже отжали. И он не может в свой огород зайти. У него в туалет, допустим, в огороде, он в туалет себе сходить не может, потому что это будет считаться, для России это будет, типа, нарушение государственной границы нелегально. Поэтому там реально, как бы, ситуация непростая. И напряжение, да, растет. Соваб. Совбез ООН обсудит ракетный удар России по Виннице. С массовыми жертвами мирных жителей сообщают СМИ. Тумсо, а что делает Россия в сов совбезе ООН? Почему эту тварь там до сих пор держит? Ну, таковы правила, и этим правилам следует. Россия является одним из ключевых игроков в этом мире, так как это ядерная держава. И она, ну, к сожалению, она решает вот такие вот вопросы, касающиеся безопасности всего этого мира. Она является членом этого совета, который решает такие вопросы. И почему ее оттуда не исключают, могут ли ее оттуда исключить, я не знаю, это, это немножко, это такие вопросы, то есть нужно устав ООН там изучить, понять, по каким принципам вообще туда вводят, выводят и так далее. Спасибо за ответы. Последний вопрос. Не есть ли тогда сложившиеся вирды Кадарийского и Накшубандийского толка в Чечне результатом многовекового компромисса между народным самосознанием и исламом? Надо понимать, что кадарийский и накшубандийский тарикат суфизме это вообще не чеченское изобретение. Для начала. То есть, это надо отделить. Это мы. К нам вот Ислам, он пришел с такой стороны, вот Ислам, вот, представим себе, что это чистая э, вода, которая до, до того момента, как до нас дойти, она прошла через различные там, соли, какие-то минералы, там, примеси, и до нас уже попала с каким-то привкусом, понимаете? Вот это приблизительно такая же тема. К нам он пришел, Ислам, уже с примесями этого суфизма. Поэтому сначала к нам пришел... Э, Ислам суфийского толка и нахшубандийского тариката, а затем пришел и кадарийский. И то, что далее у нас какие-то компромиссы, как ты говоришь, там происходили, это не связано вообще никак с, с религией. То есть, если бы к нам пришел бы ислам без примесей, то это бы тоже никак не, не поменяло бы хода, хода Этих процессов, которые вы, вы, выталкивали бы, выдавливали бы какие-то обычаи противоречащие, понимаете? Единственная разница в чем, пришедший ислам, любого какого бы толка он не пришел, если здесь есть какие-то заблуждения, которые позволяют, например, какие-то обычаи, только... да, они будут сохранены. Но я имею в виду, что это не связанные вещи. Обычаи – это обычаи. Религия – это религия. И если обычаи противоречат религии, то есть приоритет, безусловно, отдается религии. Она по-любому выше. И обычаи подгоняются под религию. Они наоборот, ты не можешь религию подгонять под обычаи. И если ты спрашиваешь, не происходило ли в Чечне подобное, ну да, возможно, происходило. То есть подгонялись ли... Подгонялась религия под обычай. Возможно, да. Но связано ли это с тем, что это был суфизм? Я думаю, нет. Это, это уже зависит от искренности тех людей, кто этим занимается. Неважно, как, как, какое течение, какого толка ислама к тебе пришел, если бы там были бы люди недобросовестные, следующие за своими страстями, то они бы подгоняли бы религию под обычай. Если же это были бы искренние люди, верующие в то, на, на чем они религиозно, то они наоборот подгоняли бы обычаи под, под религию. Но основа мусульманина такова, что религия выше, обычаи ниже. سأزيل سدودا